Расскажу вам сегодня об одном иностранном агенте, Максим Грек. Человек блистательно образованный, знакомый со многими своими выдающимися современниками. Уехал в далекую заснеженную Россию, тогда даже еще не Россию, а в Московию, просвещать. Довольно быстро понял, как тут все устроено, и взялся критиковать власти, разоблачать коррупцию, стяжательство, и осуждать развод царя. Зачем? С целью перемен к лучшему. Ну и чтобы брошенных разведенок насильно не ссылали в монастырь после 20 лет брака. Как заведено? Все как обычно. Как на это ответили власти? Опять же, ничего нового. Максима грека обвинили в шпионаже и упекли в казематы, а лет примерно через четыреста канонизировали. Хотя памятники ему стали ставить гораздо раньше. Так что, дорогие иностранные агенты и нежелательные организации, потерпите лет 400, и воздастся вам. Итак, Максим Грек. Любопытные подробности и пересечения с московией сегодняшней. На самом деле, звали его Михаил, а фамилия Триволес. А грек? Ну, потому что грек. Это 15 век. Он родился в 1470-м. Аристократ. Окончил школу на острове Корфу. Замечательно, надо сказать, местечко. И знаете, что он там делал после школы? Участвовал в выборах. Да, баллотировался в депутаты местного совета самоуправления. Но не прошел. Ну, понятно, первые выборы. И Максу, то есть тогда Мише, всего 20 лет. И он всегда был очень склонен к участию в политике. А Московия никогда не была для этого подходящим местом. Но до Москвы еще далеко. После поражения на выборах, плюнул и уехал в Италию. Много учился, общался с разными видными гуманистами эпохи. И в итоге встретил Савонаролу. Но это как встретить Махатму Ганди. Несмотря на итальянское возрождение, Савонаролу все сказнили. Миша расстроился и разочаровался, и уехал в известный монастырь на Афон, где постригся и стал Максимом. А тут великий московский князь Василий III, в будущем папаша Иоанна Грозного, попросил настоятеля монастыря прислать им в Москву специалиста для перевода духовных книг. Максим Грек был встречен в Москве с большими почестями. Именно он кстати. И сообщил в Московии об открытии Америки. Ему тут же для гражданства, квартиру в Саранске и апартаменты в Грозном. Ой, это про другое. Но все равно почты равно великие. И поначалу все шло хорошо, покуда Максим Грек не изучил наши порядки. Ну и началось. А зачем тут у вас стяжательство? Да почему русская церковь занимается ростовщичеством? И негоже великому князю ссылать же он монастырь. А куда их девать-то? Не новичком же травить. Во-первых, нет пока, а во-вторых, ну жалко. Почти что гуманизм. Ну а что было делать великому князю? И он нашелся. Ты, говорит он греку, так тебе, грек, я все про тебя понял, ты на самом деле турецкий шпион. Я, изумился грек, по рождению своему стихийный борец с турками за освобождение Греции. Ты, ты. С тем же успехом можно было бы придумать, что грек был американский шпион, или рыл туннель от Лондона до Бомбия. но это будет позже, и не с ним. А грека жестко сослали в монастырь строгого режима, запретили причащаться, короче, репрессировали. Но потом его несколько раз судили, обвиняли в порче книг и в ереси. Ну и наш суд всегда с этим соглашался. Но тут началась международная кампания по освобождению грека обращение восточных патриархов, и уже царь всея Руси Иоанн Грозный сказал, ладно, это папаша мой погорячился, давайте переведем мятежного грека в Троице-Сергиев монастырь. Ну он и скончался? А его многочисленные, надо сказать, труды уже вовсю распространялись на Руси сам издатом, так сказать, обретая популярность и уважение. Так что зря выходят, на него власти бочку катили. Так оно во все времена, Зря.